Всем привет! Каждый день команда «Универньюз» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Олег Кашин, и мы начинаем. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Как вылечить болезнь бектерева В КФУ вручили лучшим выпускникам 2018-го дипломы с отличием. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Одной из главных тем стало создание единого центра развития информатизации и центра информационных технологий. Подробнее об этом вам расскажет Артем Тупичкин.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 ну, это благодарность и самой армии. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Лучшие студенты, проявившие себя не только в учебе, но и в творчестве, спорте и общественной жизни, отметили выпускной в Институте управления экономикой и финансов КФУ. В рамках мероприятия также состоялось торжественное открытие года Льва Толстого в Республике Татарстан.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 я очень рад, что сегодня я закончил ГФУ, и еще на отлично. Это не было просто так, это было сложно. Но когда приехал сюда, я знаю, что мне надо заниматься, учебой заниматься много. И, благодаря Богу и благодаря моей, ну, то, что я стараюсь, чтобы...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 Вернуться в родные стены университета спустя 10, 20 или даже 30 лет всегда приятно и немного волнительно. Единый день выпускника, организованный Елабужским институтом КФУ, объединил всех тех, кто когда-то здесь учился. 30 июня в Елабужском институте Казанского федерального университета прошел единый день выпускника. Здесь собралось около 300 человек со всего Татарстана и России. За 44 года первый раз мы с ней встречаемся. Вот такой второй, наверное. Нет. Первый раз я тебя 44 года не видела. Участники встречи общались друг с другом, вспоминали студенческие годы, фотографировались на память. У нас были очень хорошие преподаватели, большое им спасибо. Они нас не как педагогов только готовили, а именно готовили, чтобы мы были настоящими людьми. Директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон поприветствовала всех собравшихся гостей и поделилась достижениями вуза за последние годы. Мне хочется, чтобы... Вы каждый раз и всегда знали, что университет это наш родной дом. Всегда, много лет. Он сохраняет свою главную основную миссию подготовка педагогических кадров. Гостей праздника порадовала интересная концертная программа, подготовленная нынешними студентами Елабужского института КФУ. Анна Глазнова, Лада Гельмульна, Денис Сипайлов, Универньюз. В эпоху интернета, когда большинство из нас большую часть времени сидят за компьютером, проблемы с осанкой стала уже нормой. О проблемах боли в спине и к чему они могут привести наш следующий сюжет. Весной этого года в самом главном парке Казани открылась экспозиция, посвященная пациентам с болезнью Бехтерева. Социальная акция обратила внимание горожан на данную болезнь, заставила их задуматься о своем здоровье.